довольно прикольный и вызывающий скин но как лично мне сказали сами разработчики приобрести данный скин у нас к сожалению не будет возможности как скин его не добавляют на основу этот скин будет лишь у NPC персонажа конкретно у снегурочки у которой мы будем брать и выполнять новогодние квесты честно говоря я был неприятно удивлен мне реально понравился этот скин и я бы его даже приобрел бы за донат вот такой вот скин который однозначно будет и его получить будет возможность практически у каждого, тем более бесплатно. Это тот самый скин Злого Санты. Ну или попросту скин Деда Мороза. Данный скин мы с тобой будем получать за выполнение всех заданий новогоднего ивент паса И что-то мне подсказывает, что данные скины будут как и на Хэллоуин в ограниченном количестве. Так что будет очень важно как можно быстрее, как можно раньше всех выполнить данный ивент. Вот такой вот еще скин будет добавлен на проект. Довольно прикольный, стильный зимний скин, который, я думаю, скорее всего можно будет приобрести за игровую валюту в магазине одежды. Еще один вариант зимнего скина. Довольно классные скины, а самое главное очень качественно прорисованы. Наблюдается то, что разработчики стали активное внимание уделять прорисовке всех деталей, касаемых скинов, машин и всего прочего на проекте. Ну а мы с тобой тем временем переходим к автомобилям. И вот он тот самый Rolls-Royce Cullinan, тачка премиального класса. Ну и стоить она будет соответственно не дешево, а именно 48 миллионов рублей в автосалоне. Прорисован он нереально круто, а в частности его автосалон. В принципе, как и все новые автомобили, которые разработчики добавляют в последнее время. Долгожданный Dodge Challenger. Тачка, которую довольно многие хотят и ждут. Особенно крутой на него планируют разрабы добавить тюнинг. И данный автомобиль в автосалоне будет стоить 4 миллиона 800 тысяч. Audi RS Q8 обалденный массивный автомобиль который я думаю будет уверенно чувствовать себя на дороге выглядит он реально довольно мощно и данный автомобиль будет стоить в автосалонах барвихи 18 миллионов 500 тысяч рублей ну и наверное один из самых долгожданных автомобилей особенно для любителей BMW, это i 8 бх реально топовый автомобиль выглядит просто пушечно шикарный автомобиль обалденный салон и самое наверное главное довольно недорогая цена для данного автомобиля а именно 13 миллионов 100 тысяч рублей честно говоря я думал он будет стоить гораздо больше также у нас с тобой что-то новое появилось в донат меню естественно снова можно приобрести полностью event pass чтобы его не проходить не тратить время а просто-напросто за донат сразу пройти все задания и получить все награды и конечно же тот самый скин деда мороза стоить это дело будет 4000 коинов. в принципе как и в прошлый раз на хэллоуинский вент. Новая крутая фишка, которая появилась в донат-меню, это приобретение дополнительных слотов для автомобилей в семейный автопарк. Плюс 5 дополнительных слотов будет стоить 8000 коинов. Довольно недешево, хочу тебе сказать, но эта функция очень полезна для лидеров семей. Ее реально давно не хватало на проекте. Честно говоря, странно, почему не добавили также личные слоты в донат. Но, возможно, будут добавлены со временем какие-нибудь новые системы, такие, например, как покупка гаражей на проекте. Также добавлено в донат-меню еще пару аксессуаров, конкретно маска льва и голова снеговика. Данные аксессуары, к сожалению, можно приобрести только за донат. Также еще присутствуют такие два аксессуара, как маска снеговика и новогодняя шапка. Данная акция мы с тобой сможем получить за прохождение как раз таки новогоднего ивента. Маску елочки также можно будет приобрести еще в магазине аксессуаров за 2 миллиона рублей. Но один, наверное, из самых долгожданных аксессуаров – это та самая маска злого деда с сигарой. Данную маску также сможет приобрести абсолютно любой желающий в магазине аксессуаров за 5,5 миллионов рублей. Довольно дорого, но я хочу тебе сказать, маска реально крутая. Мне данный аксессуар очень понравился и, возможно, я себе его приобрету. Возможно, наконец-таки сменю свой денежный череп на что-нибудь новенькое новогодний ивент пас тут у нас с тобой все в принципе по классике жанра 28 уровней 14 дней на выполнение всех квестов обновленный дизайн самого ивента в котором мы и будем с тобой брать и выполнять задание соответственно получать за них свои награды данный ивент как я тебе уже говорил ранее можно будет не проходить а сразу приобрести все задания за 4000 коинов и буквально за одну секунду получить все награды данного ивента ну или потратить пару недель и каждый день выполнять по 4 новых доступных задания, которые довольно-таки просты. Прикупить что-нибудь в магазине, поехать поработать на шахте или на заводе, поучаствовать в UFC боях, сходить на дуэль и так далее. Все, как я тебе уже сказал, по классике жанра довольно для нас привычно. Но из-за прохождения данного ивент-пасса мы с тобой будем получать игровую валюту, донат-валюту, 2 новогодних аксессуара и самое главное, тот самый новогодний скин злого что касается открытия нового сервера Барвихи Успенская. Буквально в эти выходные разработчики снова нам подгоняли довольно интересный пин-код, такой как хэштег Успен. В который раз разработчики нам с тобой оставляют тонкий намек на Барвиху Успенскую. И честно говоря, я разговаривал на выходных с разрабами по данному поводу. Они заинтересованы в открытии нового 9 сервера. Открытие 9 сервера на данный момент под вопросом. И как говорят разрабы, если до 1 января мы с тобой проявим максимальный актив, покажем хороший онлайн, а также просто-напросто заспамим личку всем разработчикам ВК, заспамим сообщениями с просьбами об открытии девятого сервера в официальную группу Барвихи ВКонтакте, в техподдержку ВКонтакте и везде, где только можно будем просить открытие конкретно девятого сервера, то это произойдет уже в первых числах января. Так что, как сказали сами разработчики, все возможно, но при этом все зависит от нас с тобой, от нашего желания. Когда выйдет данное новогоднее обновление? Как говорят разрабы, данная обнова будет разделена на два этапа, то есть на две части. И в первой части будет скорее всего все то, что я тебе показал в данном видеоролике. И данная первая часть новогоднего обновления однозначно выйдет до нового года, то есть уже буквально на дня. Ну а также разработчики нам с тобой обещали добавить много новых автомобилей, переработку старых авто, новые женские скины, новые интерьеры и здания, а также новые топовые бизнесы. И скорее всего все это дело будет уже во второй части обновления, которую, я думаю, стоит ждать, в принципе, как и девятого сервера, также в первых числах января, но все еще может перемениться. Так что я постараюсь держать тебя в курсе всех последних событий. Ну а на этом у меня для тебя пока что все. Спасибо тебе, что ты заглянул на мой канал, спасибо тебе за просмотр. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится